Маркетинг для ленивых, дорогие друзья Наконец-то проект С реальным пассивным заработком С реальным пассивным доходом С переливами, с перемешиваниями Поэтому обратите внимание Не переходите, досмотрите данное видео до конца Я расскажу вам об этом проекте подробнее. И покажу, расскажу, что именно вам нужно будет сделать, чтобы здесь стартовать. Итак, на связи был от Максиев. Сегодня у меня на календаре пока что 4 сентября и на ваших экранах стартовая страница проекта King Profit. Что такое King Profit? Это новый сервис, который позволяет вам создавать Чат-ботов. Копировать готовых чат-ботов. Менять свои ссылки внутри. Тех чат-ботов использовать, которые есть уже внутри данной системы. Зарабатывать. Опять же, на пассиве можно зарабатывать. На активе можно зарабатывать. Очень много клонов летят в структуру. Могут прилетать клоны от меня, от моих партнеров, от моих кураторов, от партнеров куратора. Далее, далее, далее. То есть, очень хорошее перемешивание, очень хороший пассивный заработок, очень хорошие инструменты. Здесь тизерная, баннерная реклама. Лента используется внутри. То есть есть внутри своя площадка, где вы можете рекламировать свои проекты, партнерские программы, какие-то сетевые проекты, в которых вы участвуете. То есть очень интересный проект, который меня зацепил, наверное, пару недель назад, но тогда я его отложил отложил до лучших времен я видел что здесь есть пассив а пассив интересен всем абсолютно да мне как активно качающему проекты человеку тем более тем более потому что я знаю что моя команда команды моих партнеров до да, топовых им тоже интересен пассив почему бы не зайти тем более рекламный ресурс который внутри данного проекта находится он позволяет мне и моим партнерам рекламировать какие-то другие проекты поэтому давайте от слов к делу пройдем регистрацию пополним баланс активируем пару уровней сейчас заходят мои топы заходит моя команда большинство зайдут потому что здесь пассивный заработок все понимают что можно просто встать ничего не делать и зарабатывать да кому это не понравится и то что вы платите за инструменты за инструменты не растворяется в маркетинге она уходит конечно по маркетингу но на эту же сумму вы получаете рекламные по. Что очень хорошо. То есть, по сути, вы тратите деньги на рекламу, да, и заодно участвуете в маркетинге, и это позволяет вам зарабатывать на пассиве на автомате. Никого не приглашая, ничего не делая. То есть, халявный маркетинг, маркетинг для ленивых, я это называю. Итак, давайте пройдем регистрацию. Ссылка будет в описании.